Мужики, привет! Я надеюсь, вы простите мой такой неопрятный вид, но я максимально оттягивал эту рубрику. Она очень крутая, я сейчас объясню, что в ней будет, вступление это не пропускайте. Это ролик пилотный, если вы хотите увидеть продолжение и по факту вы дадите жизнь этой рубрике, с вас всего лишь полторы тысячи лайков. У этой рубрики нет спонсоров, ибо она максимально честная, поэтому здесь все будет честно, честные проверки. Желаю солнца, желаю вес. Редактор и все в таком духе на канале Человек. В общем, полторы тысячи лайков рубрика будет. В чем суть? У нас, насколько вы помните, были ролики, где мы проверяли абсолютно все сайты КС за один ролик. Эта рубрика будет полноценная. На каждый сайт мы будем закидывать по 5000 рублей и естественно проверять их. Но в одном ролике будет только два сайта, и я думаю, что это будет интересно. Сейчас перед вами будет примерная таблица, в ней на данный момент вы видите только два сайта, которые будут сегодня. WillDrop и EasyDrop. Естественно, тот, кто победит, пройдет дальше в таблицу. Тот, кто проиграет, ну, увы и ах, не пройдет никуда. И через несколько роликов мы реально с вами увидим, какой же все-таки сайт самый топовый на данный момент в 2023 году. Рубрика реально обещает быть крутой, проверки честные, поэтому влепи лайк, победитель здесь будет только один. Других, так сказать, участников я пока еще не заполнял, ибо я вообще не знаю, будет ли рубрика или нет, понравится ли она тебе, моему зрителю. Поэтому полторы тысячи лайков, продолжаем и таблицу потихоньку начну заполнять Не будут все вообще русайты Ну и мы ответим на самый главный вопрос, задаваемый в ВК человек Жопу раз или вилькой в глаз, аааа открывать кейсы Короче, рубрика вот такая, нужно вот это вот поставить под видосик Мы начинаем, пятерочка на изик сначала у нас полетела так, мужики, 53 на изике было, все делаю на ваших глазах, чтобы не возникало ко мне вопросов. Буду закидывать с промиками, ну, типа так вкуснее. Тем более два промика, что на ВД, что здесь, 40% одинаковые, поэтому все good. будет гуд пополнить баланс. Окей, okay, банковская карта, выбираем 5000 рублей и нажимаем оплатить Егорчик, маш данные подтвердить. Так, друзья, мы вернулись на сайт, плюс 40%, вышло 7000. Чтобы все было честно, да, объективно, не предвзято, будем сначала проверять на обычных кейсах, после этого, как и в проверке, перейдем на кастомные. Давай сразу 10 кейсов тайных, почему нет? Там, кстати, я что-то в лайфленте видел, тайное выпало. Кстати, да, вот так вот немножечко сделаем. Ну, слушай, ничего годного. Изик мне последнее время вообще не выдавал. Но здесь, слушай, но ну, опять же, не он, ну, ар 2000, ладно, мы, кстати, окупим что интересно, потому что с Эзика я, ну, очень давно не окупался. Будем пробовать, будем надеяться, что все-таки будет что-то крутое. А еще открыл 10 кейсов, так, то есть мы уже открыли двадцатку тайных, не знаю, это, наверное, очень, очень не очень было логично, но ну, тем не менее. Хорошо, 20 тайных открыли, 5600 на балике. У нас, кстати, есть фри-кейсы, о которых я забыл. 18 рублей, ну, здесь, кстати, идет запись, я это буду проверять, потому что, ну, все равно 5к, как бы, это деньги. С первого бесплатного кейса нам выпало нормально, соответственно, я думаю, что, что все будет гуд, потому что Раньше на языке, когда тебе выпадает с бесплаток, значит тебе выпадает и, собственно, везде. Но ну, это, по крайней мере, на аккаунте ютубера так оно работает. Будем надеяться, что все будет будет Но опять же, здесь с какой стороны посмотреть? What's What's Потому что нам все-таки нужны честные проверки, правильно? Мы же с вами за честность. Вы же будете смотреть и руководствоваться В дальнейшем этими роликами Куда же закидывать Поэтому надеюсь, что подкруток не будет Франклин, это не так плохо Мог выпасть осадок или гроза Франклин, это еще нормально Кстати, сразу вас подготовлю Когда уже будет окончательная битва Двух сайтов, да, ну там может даже несколько кон Конечных битв там будет деп не 5 Я хочу там сделать деп по 50 тысяч рублей Чтобы проверка была вообще вот такая Просто сочная Поэтому, ну будем смотреть Опять же, надеюсь, вам эта рубрика зайдет Но она, блин, она очень крутая С, с этой турнирной сеткой, со всей историей Выпал осадок Блин, ну слушай, 6400 на балансе Я здесь люблю один кейс, мне повезет Он дорогой и, наверное... Ну, давай откроем 4 штуки, потому что реально это очень крутой кейс. Он мне сколько раз выдавал? Если выпадает нож, это сразу гуд. Но, но но но но но но но но но ну но типа такое себе. Четыре еще есть. В принципе, можно попробовать еще раз. Но, блин, я вот боюсь, я не знаю. Мы открыли 20 тайных, нужно не забыть, что на ВД мы также открываем 20 тайных. Блин, ну пока ничего. Ну, типа... Боже, типа, лол, ну, типа, ну, э, как бы, типа, ну, и что, типа? Ну, тысяча рублей, давай еще попробуем. Мы чисто пока держимся на одном кейсе. Надо еще зайти на кейс за 199, по-моему, Дигл Коронный, АВП Похоронный, тоже крутой кейс. Ну, мне повезет как-то, нифига, мне не везет, 999, пока минус 1000 у нас инвестировано в Изидроп. Что мы делаем? Да, Где-то должен быть, вот, Дигл Коронный, АВП Похоронный. Тоже с кейса может выпасть, давай будем пробовать. Сразу попрошу, ребят, в комментариях не пишите комментарии по типу, а, вот, не те кейсы выбирал. Нет, на сайте есть алгоритмы, и независимо от того, какой кейс ты открываешь. Либо тебе выпадает, либо нет. Тем временем мы минусанулись, хотя... Ой-ой-ой-ой, так, так, а там, по-моему, что-то мне выпало. Будем надеяться, что мне не показалось. Нет, по-моему... Да, мне показалось. Ночное ограбление. 500 рублей. Блин, нет. А, ладно, я уже, я уже, знаешь, как-то обрадовался. Понял. Давай попробуем... Но ну, обычные кейсы я не хочу открывать. Камбэк. Мне показалось, он 0 рублей стоит. Ладно. Тогда кажется, надо креститься. Что тогда выбрать? Давай попробуем тайные. Блин, э, с чего начали, к тому и придем. Короче, 30 кейсов тайного нужно будет открыть на И Изидроп по итогу получилось сделать. Ну, типа... 6400 всего, с бесплатными кейсами. <смех> на этом весь издроп закончился. Ладно, 131 рубль. Но издроп, кстати, ничего давно не, не выдавал. Это немного обидно, потому что было время, когда мы очень много роликов делали по сайту, прямо выпадало. Подкрутка, не подкрутка была, но были реально крутые ролики. Короче, вот что получилось. 11 рублей на балансе изика. Ради справедливости посмотрим, может, ну, ничего не осталось. И с из, мы закончили, наверное, за минут 3. Доступно для продажи, ничего нет. К сожалению. В общем, переходим на ВД. Изик показал себя, ну, честно, не очень. Все. С опять этот эффект. Пум-пум-пум-пум. Но ну, мы, собственно, на ВДхе. Смотри, также пополняем. Так, да, вот так вот сделаем. Во, собственно, буду вот таким, да? Ну, что же, я такой дегенерат, так? Количество. Также 5К. Промик, по-моему, у меня был с моего ролика. Я беру везде видосы с моего А, это, это 28. А сколько было на 40, надо вспомнить. Во, 40%. Это с прошлого ролика. Пополняем. Игорь, собственно, опять машь мои данные. 5000 должно быть также 7. Пополнить. Золотая молодежь платит деньги. Так, мужики, короче, все залетело. Деп есть, поехали. Первый бесплатный кейс. Надеюсь, э, что бесплатные кейсы не подведут. Потому что, ну, чтобы быть все-таки полностью честным, я... Фу, я туплю. На самом деле, изик не выдал, но с бесплатных кейсов там насыпало довольно-таки хорошо. Поэтому я надеюсь, что на ВД с бесплатных кейсов тоже нормально насыпят. У нас 7000 рублей. Так, статрек поди. Но не, это было бы жирно Он, ну, на самом деле он стоит денег Типа, это было бы слишком круто Так, ладно, едем дальше, следующий бесплатный кейс Фух, ну, сегодня на самом, э, на самом деле Блин, мужики, я сплю, у меня 12 ночи, прошу меня просить Размечтался. Ага. Сейчас прям. Простить, потому что, ну, бывает туплю. За 4 рубля нам выпало скумбрия. Так, подожди, первые кейсы мы с тобой закончили. Да, 5000 рублей все. Короче, о чем я начал говорить, все-таки, даже если мы с Изика и с ВД особо не окупимся, то будет не так обидно, потому что это десятка, это не так много денег. Но опять же... Изик мы ничего не вывели, ничего особо годного не выпало И с ВД мы пока тоже ничего не выбили То есть я не знаю, как делать в таких случаях, когда с сайтов ничего не вывел Наверное, будем выбирать по вашим комментам То есть если будет такая ситуация, например, сегодня да, Пишите комменты или там делаем голосовалку на странице ВКонтакте И, собственно, решаем Потому что ну, в турнирной таблице должен быть один победитель Но если мы уже что-то выведем, то логично, какой сайт победит В принципе, когда уже будет вывод Но пока никакого вывода ни там, ни там нет, и бесплатные кейсы особо не радуют Однако сегодня вода себя покажет Очень криво, но опять же Справедливости ради, мы открываем на аккаунте ютубера И там, и там, сайты оба В одинаковых условиях, осадок Азимов Хорош это реально... А вот это хорош А вот это хорош но это мы оставляем, это мы оставляем Так, Азимов, причем с третьего кейса Этот кейс дается вроде бы от Полторы э, тысячи рублей пополнения По-моему причем это еще не за 5. То есть 3к уже, уже, уже, уже, уже хорошо. Полторашка кейс за 1500. Вообще неплохо. Бесплатный. три куска МК зимов. Конечно, которая миллион процентов не выведется, Хотя МК за 3к, но, наверное, она такая есть. Будем на это надеяться. UMP арктический волк выпал. Так, два раза его, по, собственно, продали. Блин, вебка большая, ребят, прошу меня простить. Я просто еще переживаю, что качество веб зафигачится, если сделать меньше. Поэтому простите, пожалуйста. Я... Я основную картину вам этого всего показываю, но, надеюсь, сильно ругаться не будете. Кстати, капитана специального ранга, смокинг... Блин. Ну, типа... Ну, вот этот кейс уже от 5К. То есть, этот кейс реально от 5К. И, типа, ну, если сейчас так дальше будет продолжаться, это не очень хорошо. Прям вообще не очень-не очень. Кладнокровный! Стой! Это хорошо! Это... Ди... Это 3000 и все. Ну, в принципе, кайф, все, ролик окупился, можно выводить, можно выводить, это шестерка, это окуп, но это небольшой окуп, все-таки бесплатный кейс, это не проверка, помимо сражения там сайтов, да, окупа, все-таки хочется еще и нормальную проверку сделать, да, этот кейс от 5000 был, хорошо, у нас на балансе 7300 рублей, это вообще прям замечательно, опять же, большое и жирное но, я сделаю, пожалуй, вот так, смотри, у нас азимов и хладнокровный, и 7300 на балансе, это очень круто, на самом деле, темка выпал за трика неплохо. Но я думаю, что все-таки ради справедливости стоит открыть также 30 тайных кейсов. Мы их открывали на Изике, и я думаю откроем на ВД. А вот это обидно. Кейс недоступен. И что делать? И что делать? А тайны не открываются по 799. Слушай, ну в этом мало приятного, что тайны не открываются. Это на самом деле был... Может они фиксят, потому что это реально был самый имбовый кейс на сайте. Кто не знает, рассказываю. У нас были прокачки подписчиков из этого кейса, и мне, и подписчикам. Подписчику, по-моему, по градиенту вообще все дропалось. Поэтому Кейс жесткий, может они его фиксят То есть, возможно, реально с ним что-то было не так Мы открывали с аккаунта подписчиков Окупалось а люто, ладно, ладно Кейс стоил 799 Есть эфир кейс за 999 Чуть-чуть он дороже, но попробуем Эфир кейс за 999 рублей Главное, чтобы широпа сейчас не насыпал, потому что Тут есть замечательный королевский синий Так, ночные кошмар, Это плохо, это всего косарь Блин, ну это, это хреново, 3 Я рано или поздно вот этот кейс хочу на свои деньги открыть Не, на самом деле это фига, кейс инвестор это крутой кейс, но это дорого на сегодня. А мы открывали, кстати, кейс за 400 или 500 рублей на Изике. Здесь есть похожий кейс. Ну, я имею в виду, цена 509 и 505. Кейс успешного темчика 509. Я предлагаю открыть его. Кейсов мне повезет. Мы открывали много. Да, баланса 3К. Ну, но хватит на 5 кейсов. Поэтому давай. Там, по-моему, на Изике мы тоже открыли кейсов мне повезет в районе 10 штук. Я смотрю параллельно на ОБС -ку и сюда. Глок ночные, Югарчик 900 рублей. Ягуарчик 900 рублей, Ночной операции 72, глок 73, 73, 73, 6500, 6200 ягуар, прекрасно, я почему-то уже знаешь, я просто по привычке даже цену не чекал, то есть я думал, что это в районе, мне выпадал ягуар, он стоил в районе 900, почему он стоит 6к, я не понимаю, это найс. Nice. Это nice, это прям good, это прям good И по итогу, нет, вообще получилось все просто шикарно, смотри Я тебе открываю вот так эту завесу тайны, туман веб-камеры, так называем По итогу у нас 6, 7, 8, 9, 9. сколько здесь? 12к, 12 с 5 депа, это чуть больше, чем x2, и 1000 на балике То есть в идеале сделать бы x3, это 15 тысяч Это будет просто шикарно, смотри, давай попробуем баликом Чтоб ты видел, вот так вот сделаем Баланс. Весь баланс заливаем, допустим, ну, чтобы, за ну, сейвово было 2000. Потому что хочется прям сейвово сейчас. Уже императрица, допустим, дефолт скин. Так, баланса чуть-чуть сделаю меньше, потому что иногда он не дает сделать апгрейд. Поехали апгрейд. Ну, типа, плюс 800 рублей дай, пожалуйста. Это немного. Это вообще будет шикарно. Ну, зашло! Хорошо! Ну все, выводим. Просто сейчас все эти скины выводим. Да сразу по выводу. Я переживаю, но насчет Югарчика не знаю, честно. Типа, МК... Ну, МК-30, 100, в принципе, да, замена... На что замена? Я даже не знаю, что тут выбрать. Блин, ну тут, ну тут не знаю, страж. Неонуар есть. А, блин, вебка моя, все перекрывает. Как же я это люблю. Давай Авп-шку возьмем. Так, и здесь еще плюс 951 рубль. АВП а ВП взяли. Забрать. А ВП это должна быть. Но АВП же будет. А, АВП опять замена. Прекрасно. Страж есть за 2000. Давай попробуем, страж. Ну хотя бы страж. Дай мне вывести. Заберется. Страж это good. Страж будет дорожать. Главное, чтобы он был. Найс, nice, страж вывелся. Хладнокровный. Хладнокровный. 3,700 вопрос такого хладнокровного нет. Найс! Nice! Так, Егуар. Егуар тоже сомневаюсь, 6,200. Да, Егуар замена. Но это будет явный прочий. А, шедевр. У меня, кстати, шедевр лежит в инвенте, я не помню, откуда выводил. Есть перчи, есть, в принципе, чаша сувенирная. Да ну, да ладно. Сувенирная чаша. Но ее сложно потом, наверное, продать будет. А знаешь, Пусть будет. Просто пусть будет сувенирная чаша, войнот. Но она, да, она, окей, читаема. Сувенирный шедевр. Но ну мы просто сейчас уже начнем жестко мелочить. Сувенирный шедевр не может столько стоить. Ну, это Unreal. Давай, короче, возьмем перчи, самый дефолт, и выведем перчи. Потому что уже не хочется сувенирный шедевр, наверное, ну такого нет. Блин, да че за фигня? Ну, пробуем еще одни перчи. У меня уже на балике 2-300. Да блин, ребят, это долго. Ржавый кобальт, дигл. Давай хоть что-нибудь забрать. Все, нас, nice, дигл, э, калаш. Так, вы выполняете слишком часто, понял. Давай еще. У нас остается 3к на балансе, блин, окей, 3000, что делаем? Ну, давай попробуем также же допустим, за 4 куска что-то найти. Подожди, сначала балик надо выбрать. Если они не хотят, чтобы я выводил, да, ну, надо, значит, выводить. 4000, что тут есть? Давай самый дефолт какой-нибудь, блин, бах, есть, и мне его жалко продавать. Надо что-нибудь, что не жалко было бы продать. Вот, сам дефолтный нож. Ну, но, блин, он стоит, конечно, но он стоит дофига, просто я по шансам... Это будет дикий разброс. Попробовать снова. Нажал так. Нож. 59%. Ну, давай пробуем. Хотя, боже, нет, сатрековский я не буду. Вот ворненая сталь. Просто будем надеяться, что он зайдет. Если Я что-то это... себя немного... Найс. Это не так много, но это очень хороший окуп, если считать все вместе. Ну, типа, вот не хотели, да, чтобы человек забирал, а человек раз все и забрал. Так, у нас там, собственно, можно получить скины, забрать нож. Надеюсь, не будет никакой замены Нож должен забраться, это ну за пять замена, блин Наклейка Титан, вау Подожди, ты не видишь? На, на этот ролик столько дизлайков нафигачат Ну серьезно, ребят, извините меня, пожалуйста Надо что-то с вепкой придумывать, реально Так, наклейка Титан Но я же ее не продам потом никогда Ну давай заберем Забрать. Блин! Ну опять замена. Ну, елки-палки. Ну давай, Азимов, ладно. Че с марки там за приколы? Блин, ну сколько? Ну давай скоростной зверь, уже дай хоть что-то. Пожалуйста, забрать скин. Ааа, что такое? Давай смотреть, что еще есть. М-каньон Нуар, забрать! Ну давай, М-ку, блин, не дай мне замену, дай забрать, пожалуйста. Ну ожидание идет, значит, найс. Все, сейчас, короче, ждем скины и уже будем смотреть, что получилось. Блин, простите за вебку не накидывайте дизлайки за эту историю. Кстати, еще полторашка есть, прикинь, сейчас еще раз зайдет, смотри, 1500, да, давай 2, ну типа мы играем, мы играем с Ивова максимально, нам нужен результат, императрица, по-моему мы уже ее вывели, ну типа поставили на вывод, апгрейд, я, ребят, извиня. блин, мне показалось, ну типа ладно, 2к, мы по итогу больше с этого поимели, сайт не хотел, чтобы мы выводили, еще и больше нафармили. Ну, ладно, немножечко я подрастроен, окей, сейчас я принял уже три скина, ждем остальные, там, Страж, э, Неон Нуар. Ребят, единственное, хочется сказать, давай уже сделаю вебку побольше, в принципе, сейчас, я думаю, можно... Простите, пожалуйста, за вебку, я пока не знаю, как правильно с ней обращаться, пользоваться Простите, если, ну, типа, вам, я, я понимаю, что вы устали от этой веб-камеры Не накидывайте дизлайков, ну, типа, 10к не так много, ну и дизлайков не надо кидать, пожалуйста Сейчас по посмотрим, что пришло, кстати Так, мужики, мы все вывели и начинаем э -э, с эмочки, да, со стража, который, кстати, два раза заказывал мне Продавец там что-то, видимо не захотел передавать первый раз пришлось заказывать второй это МК страж прямо с завода за 200 сразу фиксируем 2000 рублей а дальше м Нуар 300 и в общем это получается 5 200 дальше хладнокровный кстати он стоит в разы дороже чем на сайте это всегда приятно когда приходят такие скины он также прямо с завода 4 200 то есть это уже 9 сколько у нас здесь получалось 9 400 ну, 9 500 округлим потому что там тоже с копейками было дальше дигл ржавый кобальт также прямо с завода у нас пока что все скины идут прямо с завода, это очень круто. Так, там где-то 9500 было, то есть это уже получается 14 тысяч рублей. Дальше императрица, а итого, ну где-то 15-16 тысяч. Что-то я все, ребят, улетел немножечко. По-моему, да, где-то в районе 16 тысяч получилось, то есть 5000, x3 в принципе с лишним получилось сделать. И сейчас прямо перед собой вы видите таблицу, первый победитель у нас есть. Дальше, напомню, вы видите, что... Сайты не определены, в каком порядке они будут идти. Но это все, напомню, зависит от вас. Если мы наберем полторы тысячи лайков... Друзья, лайков, а не дизлайков. Я знаю, что вебка была огромная, что у меня на этот бардак ужас. Но, блин, контент реально получается лютейший. И вот таким образом каждый ролик по два сайта и получится финалист. Крутая рубрика с так называемой турнирной таблицей-сеткой. и Вот, надеюсь, вам это все понравится, и мы наберем полторы тысячи лайков, и поедем дальше. Ни ссылок, ничего на сайты не будет, потому что ролики не рекламные, я открываю с Майнака везде, то есть по факту на всех сайтах у меня одинаковые условия, и никакому, никому никаких привилегий мы не даем. На этом все, с вами был Человек, всем огромное спасибо, надеюсь, полторашечку наберем, и как только набираем, сразу сажусь записывать следующую битву. Фух, всем спасибо, это был Человек, еще раз больше мне сказать нечего. Увидимся в новых роликах. Всем пока.